Смачиваю холст прыгником. Проник это три компонента. Разбавитель, масло и лак. Поэтому вы видите его вязкий характер. А Мир несколько сиренев Которые мы с вами изображаем То есть воздух Его Его Клубы Рассеяны В картине Поэтому цвет воздуха Можно закидать это будет воздушная среда, в которую нам будет удобно загонять рисунок и воздушная среда станет каркасом для всех цветовых пятен. Небольшое изменение будет только в небе. Оно будет светлей. Оно будет голубей. а розовеньким останутся облака. Поплотнее в некоторых местах наберу. Больше голубого или синего. Кто как хочет, может поступить. И, скажем, чуть-чуть черного и обозначим основные вехи рисунка, плюс розовый. В середину, практически на диагонали, находится правая часть арки, затем к ней левая пристраивается, и темнота теневого. Темнота теневого. Нечто похожее от нас к выходу из арки. Теперь приходит зеленый, изумрудная зеленая, например, с коричневый. Это изумрудная с коричневая. Видите, я кисть, кистью не дополняю с палитры вещества, а растрачиваю его на холсте в приблизительных местах, где помигивает этот цвет. Он же... Но уже в пользу коричневого сияет варки. небольшая световая небольшой световой заяц здесь и здесь пока эти два цвета Освещенная часть правая. Вы видите, все вписывается в синий фиолетовый, в сине-фиолетовый цвет. И, в общем-то, становится вот такая душность солнечного дня летнего. То же самое здесь. Не переборщить со степенью подробностей. Не пытаться быть подробнее, чем он. Вот у меня уже сейчас уже хочет на перебор выйти. Все, надо не перебрать. Ну что, вот такая вот задача. Полезная, умная, нахальненькая, веселенькая. В общем, попробуйте не получить удовольствие. Думаю, что это будет невозможно. Еще раз, на что обратить внимание. Точность места расположения этих вертикалей несущественна. Не То есть, те, у кого хромает рисунок, в общем-то, здесь почувствуют себя хорошо. Главное, что теневой, теневая арка, которая синит и создает оттенение э солнечному, то есть теплому по цвету, не такому теплому, но все-таки теплому и разбеленному состоянию дальника. Но этот дальник не светлее, чем небо, небо у нас светлее. Вот это, пожалуйста, заметьте. Качество маска максимально фривольное, чуть-чуть в конце вот этих уточнений вот и что еще ну и и густая краска густая краска, лепкость набрасывание краски вот это все пусть у вас произойдет пощупайте, почувствуйте себя легко